Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео у нас будет конкурс, конкурс от проекта Реактор. В общем, вкратце о конкурсе. Конкурс проводят они, монеты также будут вручать они. Но ну, мы да, как-то, не знаю, совместно что-то придумаем, как это все правильно реализовать. В общем, что нужно для участия в конкурсе и какие будут призовые места у нас? Надо будет, я оставлю ссылки в описании, зайти на форум Bitcoin Talk, оставить хороший отзыв о данном проекте, я не знаю, скинуть скриншот. Сейчас вам все покажу. Также подписаться в Discord. Подписочка в Discord. Обязательно потом вот у них пост. Сделать подписку на Twitter плюс ретвит. И все это заполнить в форме форма то есть пишите свой ник дискорда потом пишите свой кошелек пишите свою ссылочку на twitter там где вы сделали твит и ну twitter и твит то есть ссылочку кидаете на свое на все это дело и также кидаете скриншот на том что вы сделали хороший отзыв на форме Биткоин Талк о данном проекте. И все. В принципе, в конкурсе вы участвуете. Призовые места. Призовые места мест будет 3. Первое место это 100 монет. Я вам скажу, при сегодняшнем курсе монет это очень хорошие деньги. Второе место будет 75 монет. И третье место будет 50 монет. Опять же, конкурс мы проведем, да, но за то, что как они будут вручать призы, я лично не ручаюсь, потому что призовой фонд мне, скажем так, не получал я. Именно я вам его показать не могу. Поэтому конкурс будет длиться, не знаю, неделю. Но это скорее можно даже больше у администрации потом поинтересоваться. Плюс там у них еще другие баунти и аэрдропы есть. Поэтому вы можете на этом проекте довольно-таки неплохие деньги поднять и заработать так в общем что условия конкурса есть а, призовые места вы знаете какие то есть а и у них еще условия если собирается меньше 300 человек но ну, так как у них уже только в дискорд около 7000 человек это будет easy, людей будет очень много участвовать в конкурсе то есть у вас есть шанс выиграть монеты и соответственно блин, получить хорошие деньги что еще хотел дополнить. Что давайте, мужики, удачи вам. Я оставлю ссылочку на Google форму. На все остальное там на форумы, на твиттеры, на дискорд. Так что залетайте, подписывайтесь. Все ссылки будут в описании под видео. Могу вам пожелать только удачи и розыгрыш будет а, через неделю. Так что вы сможете также отследить количество а, людей, принявших участие, участие в конкурсе. И, соответственно, я думаю, довольно-таки неплохие призы, То есть, можете хорошо поднять бабло. Но пока мы на этом все. Так что давайте. Всем удачи. Всем пока.